Здравствуйте, на связи Елена Феоктистова, Центр финансовой культуры. Продолжаем внедрять финансовую культуру в нашу повседневную жизнь. Очень многие читатели нашей рассылки пишут о том, что принцип разумного управления деньгами понятен. Главное соблюдать бюджет, но для этого нужно записывать расходы. А расходы записывать очень многим скучно. А кто-то не успевает, а кто-то просто собирает чеки и откладывает это на вечер, что вот вечером приду и обязательно все запомню и запишу, но вечером дома наклынуваю другие дела. И фактически, как снежный ком, чеки копятся, копятся, а расходы так и не учитывается. А в тренинге деньги всегда была семейная пара примерно с такими же проблемами. Общий доход ребят составлял 50 тысяч рублей. Они, по-моему, раз в 10 начинали и бросали вести бюджет. Никак не могли э, выработать в себе эту привычку. И мы им посоветовали разделить их доход на 5 частей. Первая часть – это обязательные платежи. В их случае это были кредиты в размере 5 тысяч рублей и оплата коммунальных платежей по квартире в размере 5000 тысяч рублей. Итого первая часть на обязательные платежи 10 тысяч. Вторая часть это накопление финансовой подушки. Ребята приняли решение, что на финансовую подушку они будут откладывать 5000 тысяч от дохода. Третья часть это накопление на крупные финансовые цели отпуск летом, или же покупка автомобиля, или же накопление денег на приобретение жилплощади. На крупные финансовые цели они будут откладывать по 10 тысяч. Четвертая часть – это деньги на жизнь в текущем месяце. Сюда входили продукты, бытовая химия, оплата бензина или общественного транспорта. На жизнь в текущем месяце от своего дохода они будут выделять 20 тысяч рублей. Ну и 5 тысяч, которые у них оставались от их бюджета, они направляли на развлечения в текущем месяце. Таким образом, они разделили свои доходы на 5 частей. Попробуйте и вы этот способ. Разделите ваш доход на 5 частей и тратьте только те деньги в текущем месяце, которые вы выделили на жизнь. Не залезайте в финансовый резерв, не залезайте в финансовую подушку, если нет какой-то патовой ситуации. Попробуйте уложиться в, те, в ту сумму, которую вы для себя определили. Таким образом вы можете позволить себе не записывать ежедневные расходы. С вами была на связи Елена Феоктистова. Yeah. yeah. yeah.